привет бесплатные мастер-классы вебинары такого сегодня очень много информация подается как некая уникальная возможность которую очень важно не упустить вот что не так во всей этой истории в этом видео мы рассмотрим такие ограничения типа записи не будет только сегодня и больше никогда и так далее рассмотрим особенности подобных продуктов и все будем рассматривать как бы с двух сторон первое со стороны клиента то есть задача которого потреблять под продукт. И второе со стороны маркетинга, то есть задача маркетологов продвигать подобные продукты и таким образом постараемся охватить весь спектр данного вопроса. Итак, поехали. Любой образовательный продукт, в том числе и бесплатные мастер-классы, вебинары, это такой сложно сочиненный продукт, ценность которого не всегда понятна сразу. То есть недостаточно прочитать просто название, требуются какие-то пояснения, уточнения, чтобы было понятно, что же там внутри. Кроме того, потребление этого продукта требует от клиента затрат времени, иначе никакой выгоды и ценности он в принципе не получит. Вот это вот такие основные особенности, которые очень важно сейчас запомнить, чтобы была понятна моя логика дальше. Начинается все с того, что спикер в своей какой-то коммуникации транслирует, что он готов отдать какую-то информацию бесплатно. То есть он не берет за это денег. И в этой ситуации кажется абсолютно логичным, что он имеет право диктовать свои условия, как он будет это делать. То есть возможность предоставляется, но только в конкретную дату, в конкретное время и записи не будет. Вот часто есть такие вот жесткие ограничения. Давайте вспомним, что все вот эти бесплатные мастер-классы, вебинары, у них есть очень четкая цель. Им нужно продать платный продукт. И этого в принципе никто не скрывает. Все знают, что там вот будет презентация платной программы, и там обязательно вот этот будет трюк со скидкой, которая действует в строго определенное время. Мы уже говорили, что образовательный продукт, в том числе и онлайн-курс – это сложный продукт. Здесь недостаточно просто названия и описания, чтобы клиент понял, в чем ценность этого продукта и о чем вообще пойдет речь. Поэтому и даю часть информации бесплатно, чтобы более подробно объяснить, о чем этот продукт, в чем его ценность, и уже предложить идти дальше, ну уже соответственно за деньги. Кроме того, в этом случае потенциально клиент имеет возможность познакомиться со спикером с ведущим посмотреть как он дает информацию нравится ему это либо не нравится и вот если называть вещи своими именами то вот этот бесплатный мастер-класс либо там вебинар это есть презентация продукта то есть это реклама это часть рекламной кампании и если ведущий начинает вещать что-то типа я делаю доброе дело я делюсь знаниями бесплатно некоторые начинают Начинают даже звездить что-то типа, вы должны быть мне благодарны за то, что я вот отдаю вам свои знания, делюсь своим опытом, который нарабатывал очень много лет. Здесь немножко манипуляция. Здесь идет подмена понятий. Потому что вот эта презентация продукта и реклама продукта, она подается исключительно как такой жест доброй воли. Я даю знания бесплатно. И все. На самом деле у человека есть очень четкая цель. Выгода. Продать. И если, с другой стороны, хочется уже действительно поделиться чем-то бесплатно, но ну, кто мешает записать обычное видео, выложить его на YouTube в свободный доступ, чтобы люди смотрели тогда, когда им удобно, без всяких вот этих временных ограничений. Но нет, это не подходит. То есть бесплатный мастер-класс – это часть процесса продажи сложного продукта. И такой мастер-класс обязательно должен содержать полезную ценную информацию. Иначе продать платный продукт Просто шансов нет. Привязка ко времени нужна зачем? Потому что у самого платного продукта есть ограничения по времени, есть дата, когда начинается обучение. Поэтому и вот реклама, все рекламные мероприятия, они тоже имеют свои временные ограничения, то есть привязку ко времени вот это все можно очень грубо сравнить вот когда мы выбираем например одежду либо обувь нам недостаточно того если мы видим какую-то вещь на манекене вот понять подходит нам эта вещь либо не подходит нам нужно попробовать померить походить. И уже только после этого мы можем принять решение о покупке точно так же и здесь бесплатный мастер-класс это возможность примерить вот этот онлайн курс онлайн продукт на себя и уже исходя из этого далее делать выводы, хотим мы его купить либо не хотим. Но этом мы рассматривали ситуацию с точки зрения клиента, а теперь самый главный вопрос к маркетингу. а зачем вводить вот такие вот ограничения, типа, что информация будет доступна в конкретное время в конкретную дату, записи не будет, какой смысл вводить ограничения на доступ к рекламной информации? Это точно так же вот если взять пример с одеждой, то вот, допустим вот это платье его можно примерить только с 15 до 16 и все. А в остальное время на эту вещь на это платье можно просто смотреть, читать описание, можно попробовать задать вопрос продавцу, если он будет свободен, он вам ответит, но примерка только с 15 до 16, но это же глупость. Вот эти вот все схемы продажи, через якобы, какие-то бесплатные возможности они уже приелись рыноками очень перенасыщены люди вот слушатели мастер-классов они все это прекрасно понимают и вот даже если не так подробно но интуитивно улавливают вот эти вот продажные штучки и манипуляции но иногда информация вот так завуалирована подается так запудривают мозг что иногда все-таки можно потерять такую координацию Кроме того, продолжая тему ограничений, вот чисто по-человечески, любой из нас может быть занят и не иметь возможности вообще присутствовать онлайн. А на это время назначен интересный вебинар, ну как минимум это обидно. Дальше занятость, но мы все равно пытаемся успеть, мы пытаемся делать два дела сразу. То есть что-то делаем, параллельно смотрим какой-то вебинар, это сто процентов некомфортно. И эффективность восприятия информации, я думаю, вы сами понимаете, какая. Дальше, между вот этими всеми бесплатными возможностями существует сильная конкуренция, иногда бывает по два, по три вебинара на одно и то же время, и в этом случае выбираешь что-то одно, пропускается что-то другое, то есть опять же как минимум это обидно, что мы не успеваем посмотреть все, что нам интересно. Это вот все повод для маркетологов задуматься и сделать какие-то выводы. Есть еще один очень важный момент, который не всегда осознают и отслеживают вот, ведущие мастер-классов, вебинаров. Вспомните, что мастер-классы и вот, вебинары, они проходят, например, могут занимать один час, иногда даже два часа. Марафоны могут длиться, там, например, три дня по два часа, а это на самом деле очень серьезный ресурс времени. И не всегда такое время люди находят для своих друзей, близких и так далее. И вот в данном случае человек выделяет это время и дает возможность, разрешает презентовать продукт. Возможно, он получит ценную информацию, но он позволяет что-то рекламировать, то есть доносить до него рекламную информацию. И вот здесь вопрос, кто кому больше дает. На самом деле есть на самом деле такие шедевры, такие спикеры, которые вообще-то должны еще доплачивать для того, чтобы люди позволили и вообще согласились его послушать. Но это тоже вот такой момент, о котором стоит задуматься, что время это очень ценный ресурс и время слушателя нужно уважать. Раньше, когда таких бесплатных возможностей было не так много, проблема для маркетинга не стояла так остро. Сегодня для продвижения образовательных продуктов нужны будут какие-то особые и более гибкие подходы. Но с какими проблемами сталкивается маркетинг если взять информацию выложить просто в открытый доступ к сожалению это тоже не работает потому что то что легко доступно но теряет свою ценность теряет свою значимость и люди так и не находят возможность чтобы уделить этому внимание и что-то посмотреть поэтому ограничения какие-то они все равно нужны это в какой-то степени дисциплинирует но при этом нужна и гибкость Ну как это может выглядеть например записи выкладывают на какое-то время, на, на одни сутки, либо на двое суток. Дальше, для того, чтобы получить запись, нужно выполнить какое-то действие. Допустим, попросить. да Таким образом, человек отправляет свои контакты, и так можно собирать более-менее или заинтересованные ты то есть заинтересованных потенциальных клиентов. Да, появляется маркетинговая рутина, дополнительная работа, но тем не менее это тоже вариант. Можно запланировать несколько эфиров, то есть один, второй, третий и сразу об этом проинформировать, что есть такие возможности. Записи не будет, но мы вам даем различные варианты, чтобы выбрать удобное время. То есть альтернатива обязательно должна быть, Вот если учитывать все реалии современного мира, перенасыщенность рынка информации. Нужно учитывать, что переизбыток информации будет усиливаться и для продвижения сложных продуктов, потребление которых требует времени, но в частности мы говорим об обучении, об онлайн-курсах, здесь нужны будут особые, более гибкие подходы. И маркетинг здесь будет бороться за два ресурса клиента. Первое – это за его деньги, чтобы он заплатил за продукт, а Второе – за его время. Потому что если у клиента есть деньги, но нет времени для потребления продукта он все равно ничего не купит. И какой ресурс ценнее это еще вопрос. Мне кажется, что вот чем дальше, тем больше будет перекос в сторону времени, то есть время, будет более ценным ресурсом, более значимым. И как ни парадоксально, современный человек, он почему-то свободнее не становится. Но ну, вот эту вот тенденцию ее нужно учитывать. Кроме того, конкурентным будет, как мне кажется, только концентрированный контент. Вот Там, где четко, ясно, по сути, без воды. Опять же, это связано с ресурсом времени и с тем, что рынок перенасыщен информацией. Ну вот это все были мои рассуждения на эту тему, поделитесь в комментариях, согласны вы с этим, не согласны, возможно у вас есть свои какие-то мысли на этот счет. Подписывайтесь на канал просто про маркетинг, обязательно ставьте лайк, если вам понравилось видео, ну и до встречи в новых видео, пока!